Добрый день, с вами Дана Бинуа и канал Мои растения. Сегодняшняя тема Как спасти Монстеру. Приобрела красавицу Монстеру Тайское созвездие, приехала она с двумя листьями из хорошей корневой, не из Голландии и не из Таиланда, а из теплого региона нашей страны. И тем не менее монстеры адаптируются до сих пор. Прошел почти год. Она два раза сменила корни, она потеряла один лист, она потеряла новый лист, потом сбросила оставшийся старый лист и осталась часть, только одна часть ее стебля, на котором я обнаружила огневое отверстие, причем отверстие, как будто его просверлили, но выбрасывать стебель я не стала а сделала все возможное, чтобы его спасти. С другой стороны стебля тоже гниль. Здесь был гнилой корень, я его срезала. Это место необходимо тоже срезать и продезинфицировать. Как нужно дезинфицировать? Берем стаканчик, наливаем туда фильтрованной воды, добавляем органцовку, наливаем так, чтобы закрывался стебель до сих пор и на двое суток оставляем. За двое суток все продезинфицируется, и мы вот этот стебелечек, кусочек его помещаем в грунт и ждем, что нам выдаст Манстера, сможет ли она выжить в таких условиях. Если сможет, то ей респект, если не сможет, ну мы сделали, что могли. Налили воды, добавили марганцовки. Так это должно выглядеть. Отвалился последний лист. Так он выглядел. Это то, что осталось от монстера. Такой маленький кусочек стебля. Но этот стебель я еще раз продезинфицировала. И посадила не в грунт, а в сирамис. Полностью его закопала, полила немного водой, чтобы не мокрая была, влажность была. И поставила под лампу. А теперь смотрите, вот она, моя Монстера. Прошло всего две недели с того момента, как я этот кусочек посадила в серамис. И посмотрите, она мне что выдала. Вот это, вот это адаптация. Вот это да!